Всем привет! Мы сегодня с вами находимся на очередной встрече «Школы анархизма». У нас сегодня будет лекция, посвященная анархизму и национализму. В частности, предполагая, что немножко про анархизм вы уже знаете, мы уделим побольше внимания аргументам именно национализма, рассмотрим те базовые вещи, на которых национализм как явление основан, как он возник, какие аргументы используют националисты, что вообще такое нация и этнос, и как ко всему этому относились и относятся в данный момент анархисты. И первое, о чем я хотел сказать, это о том, почему эта тема, на мой взгляд, очень актуальна сейчас вообще для всех белорусов, и в частности для тех белорусов, которые задействованы либо симпатизируют протесту в Беларуси. На мой взгляд, она актуальна, потому что со времен Зенона Посняка, со времен 90-х годов у нас как-то так сложилось, что принято в принципе белорусский протест и национализм и друг с другом ассоциировать и чуть ли не отождествлять. О том, что национализм говорить о том, что национализм чуть ли не белорусская национальная идея. А на самом деле это спорное мнение, например, можно сказать, но ну, это как немножко в шутку, и о том, что в какой-то мере анархизм э, тоже белорусская национальная идея. Например, э, известные белорусские деятели э, культуры в определенный период были анархистами. Например, в молодости Максим Богданович был анархистом, ему тогда было всего 14 лет, правда, он еще учился в гимназии, его бунты больше были... Похоже на подростковое непослушание, но вот его старший брат Вадим был самым настоящим анархокоммунистом, и он очень сильно на своего младшего брата повлиял. Во времена первой русской революции они оба активно участвовали в событиях, и Максим Богданович даже был задействован в взрыве, который случился в той гимназии, где он учился. С его братом тоже связан интересный исторический анекдот, когда он вышел к своим родственникам, к родне, решил заявить, что он анархист, сказал, что он анархист, коммунистического толка, порвал на себе верхнюю одежду, чтобы продемонстрировать черную рубашку, которая снизу, и как бы раскрыть символически свою сущность. Но так разволновался, что совсем забыл, что в этот день на нем другая рубашка, и вышел казус, пришлось убежать и переодеться чтобы объяснить смысл жеста. Казимир Малеевич также был известен тем, что он писал в начале 20-х годов статьи в газету «Анархия», например, написал декларацию прав художника и открыто заявлял о том, что по убеждениям я скорее анархист. И это неудивительно, на самом деле мы знаем о том, что, например, народный поэт Беларуси Янка Купала перевел на белорусский язык «Интернационал», песню, которую когда-то сочинил э, анархист. И причем важно отметить, что этот перевод 1920 года, то есть тогда, хотя он уже был гимном РСФСР, скорее ассоциировался с гимном международного социалистического движения, нежели с советскими республиками в частности. И, кстати говоря, и первый вообще литературный поэтический перевод на белорусский язык – это была песня «Червонный штандар», то есть песня о красном флаге. И, в принципе, социалистические идеи как таковые белорусским деятелям культуры, интеллигенции были далеко не чужды, что неудивительно, потому что многие из них были выходцами из народа. Об этом также о том, почему анархизм мог бы быть белорусской национальной идеей, и писал первый современный белорусский философ Игнатий Кончевский. Игнат Абдиролович он себя подписывал под своими произведениями в своем эссе Отвечным вечным шляхом». Он рассуждает о том, как же быть белорусом, которые оказались в такой сложной внешней политической ситуации, мы можем провести параллели с сегодняшним днем, потому что 1921 год, когда он писал свое эссе, это время, когда белорусы пережили Российскую империю, Первую мировую войну, Советско-Польскую войну, Гражданскую войну. Это время действия Зеленого дуба. Зеленый дуб – это организация крестьянского движения, антибольшевистская, тоже очень близкая по своим принципам анархическим к анархистам, которые действовали на территории Беларуси. И в этом всем нужно было как-то разобраться, выбрать путь, которым должны идти беларусы и Беларусь. И в своем эссе он пишет, что ни западный либерализм с его капиталистическими ценностями, ни восточная деспотия в виде большевистской диктатуры беларусам не подходят. Им подходит анархизм как идеология, которая близка сути самого народа. И э, в том, чтобы искать скорее народную идею, а не национальную, э, на самом деле он был прав и очень близок э, к анархизму. Еще одна тема, в свете которой часто упоминается национализм, э, как якобы какой-то здравый разумный аргумент, это э, тема миграции. Тоже тема, о которой все мы в последнее время наслышаны. Э, и на этот счет у анархистов тоже есть определенное мнение. Сейчас моя товарищка продолжит. Сначала вам хочу задать такой вопрос на разогревку. Можно мне подать листочки? В общем, попытаемся узнать да, такой небольшой квиз. Я сейчас зачитаю утверждение про мигрантов, и вам нужно будет просто примерно прикинуть, из какой страны происхождение может быть этот человек. Да? Вот, утверждение такое, местные нападают на этих мигрантов, доходит до летальных случаев, их диаспора только в одной из стран превышает миллион человек, более 70% из этих мигрантов сталкивалось с дискриминацией и насилием, и счет случаев нападений идет на сотни ежегодно. В стране, где они пребывают, например. И местные э, описывают их так. Представители чуждой культуры, они желающие и не способны, не желающие и не способны ассимилироваться. Кто бы это мог быть? Украинцы? Вот, кстати, тоже было. Ага. Если называете, тогда где? Ну, может быть, у вас кто-то где? Или... Украинцы в Польше. Украинцы в Польше один э, вариант вариантов кто еще? Громче надо говорить, ну, потому давайте, что... Мы, говорите, да. мы сегодня будем, будем говорить о стереотипах очень много, поэтому давайте... Давайте смотреть... стереотипы, пожалуйста. Евреи. Как? Евреи. Евреи где? Мы говорим в -м -м. Как это я я не Евреи Они везде читают, почти сразу же проявляешься близкими к Евреям. У каждого <связи> ага. А кто там говорил про Англию, что-то ирландцы, э, называл ирландцы в Англии, угу. еще есть опции? Почему не сирийцы, почему, не знаю, <связи> где, <связи> где э, террористы исламские. А, на самом деле речь идет, то есть это, эти утверждения были взяты из одного материала, который публиковался еще в 2015 году о поляков поляках в Англии. вот, И там было действительно, то есть то, что, все, что я зачитала, это действительно происходит, на них действительно очень часто нападают, э, в том числе убивают, э, часто только за то, что слышно просто какая-то польская речь, не знаю, в рабочем портале, где там больше англичан и прочее, вот, и, ну, и вы, действительно, как бы, раз, разброс наших ответов, да, показывает, что это, в принципе, может быть любой мигрант в любой стране, потому что, э, как бы, все люди, которые как-то мигрируют, либо их становится, например, много, и их начинают отождествлять с образом другого, который такой коллективный другой, да, которого можно определить по внешнему виду по языку там как-то на слух понять по э, работе которую часто выполняют конкретно данные э, данные мигранты из конкретной там какого-то государства. Вот. И а, то есть часто мы можем понимать, что это как бы, не, не, когда не, это не, они не столько от нас отличаются, сколько это просто, ну, какой-то такой банальный кухонный расизм, да, работает а, против этих людей. Вот. А, и а, тоже интересно, что когда мы говорим про миграцию, мы очень часто говорим, что эта миграция все-таки, ну, вот из Беларуси, например, куда-то, или наоборот. А, мы не говорим про миграцию, почему, например, Например, человек там из Держинска не считается, что он захватывает рабочие места Минчан, но как только это человек, не знаю, из Донецка, из там Афганистана или не знаю, кто там сейчас к нам приезжает, какие-нибудь китайцы, вот, то считается, что все как бы места строителей захвачены. Вот. Мы над этими вещами сегодня подумаем поговорим, вот и моя часть она будет посвящена, можно переключить границам иммиграции, то есть мы начнем с этого, то есть прежде чем переходить вообще к национализму и к такому сотворению нации, да, как, потому что это тоже достаточно новое, э, ну, в контексте всей истории, сколько живет человек, то есть национализм это, ну, скажем так, вспышка такого последнего времени, можно сказать, вот. И э, я просто сейчас сегодня поговорю в своей части о том, как вообще связано, э, как вообще связано государство, контроль государства над людьми, почему мы в какой-то момент становимся гражданами, почему я буду утверждать то, что запрещено путешествовать в нашем мире глобально только бедным в основном, почему, почему государство, ограниченное границами, это всегда накопитель рабочей силы, в основном бедной, и очень, которую очень легко эксплуатировать. Вот, то есть посмотрю на границу иммиграции с точки зрения государства и капитализма и почему это как бы до сих пор выгодно собственно людям, которые нами управляют. Начнем тогда с запрета на мобильность. И вот это тоже интересно, потому что мы говорили выше о том, ну, то есть я сказала, почему внутренняя миграция, например, считается сейчас уже нормальной. При этом, если взглянуть на историю и вообще на границы в целом, то есть откуда, ну, то есть когда мы говорим граница и мы думаем про, про прошлое, мы скорее видим это в виде каких-то стен, или в каких, ну, то есть тогда не было картографии, да, тогда не было э, каких-то пограничных столбов и, и прочее. То есть тогда граница, это, скорее всего, был забор, э, не знаю, там, какого-то помещика, который отделял э, собственность разных людей друг от друга. И до того, как государство уже стало, ну, как бы вот этим вот национальным государством, о котором мы сегодня говорим, в котором мы живем и мы считаем, что это нормально, и именно в такие государства рождаются люди, другого вообще мы не можем представить, раньше как бы это скорее были просто какие-то куски земли, на которых жили определенные люди и которые принадлежали, скажем так, когда там землевладельцам, либо владельцам ну, каких-то там денег, угодий, благ и, и так далее. На тот момент это все как бы было достаточно раз, разбросано по миру и в целом, и мы можем говорить о том, что да, были еще средневековые города, например, и средневековые города часто имели вокруг себя стены, в том числе для того, чтобы там защищаться от набегов, от, как бы для защиты ресурсов, но при этом интересно, что в такие средневековые города ну то есть там были ворота и туда тоже нужен был какой-то пропуск и вот слово паспорт да она вот оттуда ä, происходит потому что пас это ну пройти порт это ворота дверь и собственно оттуда как бы вот вот эти паспорта или такие проезжие грамоты как это называлось в россии э, вот подорожные грамоты по моему вот это позволяло людям каким ну, когда мы говорим про людям мы имеем в виду дворян, например, которые путешествовали там от имени царя, ехали, не знаю, из Москвы в Новгород, да, и должны были там местным, каким-то там местные знать и показать, что они действительно им можно доверять, и они здесь как бы не просто так ошиваются. Мы говорим о купцах, которые э, тоже, ну, в их интересах и в интересах государства было вот это движение товаров, и у них были вот эти пропуска, и вот в этом пропуске написано было, например, по каким городам можно ездить и, соответственно, пропускать. Когда мы говорим про бедных, мы понимаем, что исторически бедным вообще было запрещено куда-то путешествовать, потому что, если мы говорим про феодальный строй, эти люди просто принадлежали, как вещи, конкретному человеку, и они могли путешествовать только со своим хозяином. Вот. Они не могли, например, просто уйти если они уходили со своих там, рабочих мест, да, со своих наделов земли, они считались беглыми крестьянами. Часто такие люди попадали, например, в средневековые города, и там, естественно, у них, если нету этого паспорта, их либо никто не пускает, либо, если они как-то проникают туда, они становились нищими бродягами и так далее. И в тот момент, вот вообще в средневековые века и чуть дальше, нищие и бродяги, ну, это считались просто люди, которых можно просто так захватывать. Себе брать и как бы эксплуатировать. То есть, и поэтому этот паспорт был необходим купцам, там, просто путешественникам, условным туристам, каким-нибудь, ну, на тот момент, там, этнографом, ну, тут начиналась какая-то наука, например, кто-то приезжал что-то исследовать, какие-то там дипломаты, ну, вот такого местного разлива, они для того, чтобы их не посчитали, ну, то есть, если у тебя ничего нет при себе, никакого проездного документа, ты считаешься человеком, которым можно захватывать просто и, ну, как бы использовать как... Ник, то есть ты как будто бы без, без ничей. Вот. И поэтому мы можем говорить о том, что э, на тот момент вот этот запрет на мобильность, да, как бы он существовал только для бедных. А когда мы говорим про какие-то другие государства, например, в э, Египте, в Египте вообще запрещено было покидать пределы государства, потому что... Это как бы, это покидают, кто покидает э, страну без разрешения, ну, это, скорее всего, люди, которые не хотят больше быть под властью какого-то конкретного человека, помещика, феодала, империала, э, кто там у них был, не фараоны, да, вот, то есть... Э... Да, да, и вот об этом мы тоже будем говорить, когда чуть-чуть позже, когда я, ну, мы будем говорить про эмиграцию, почему вообще государствам э, интересно запрещать эмиграцию. Э, и когда мы говорим про более поздний период, э, единственный э, из источников, которые я читала, единственный период, когда бедным формально можно было путешествовать, это вот, вот этот вот небольшой промежуток между отменой крепостного права и там, феодализма, типа, разлома феодализма и такого перехода к индустриальному капитализму, там буквально, не знаю, лет 20-30 было вот такой вот период, когда бедные как будто получили возможность, они перестали быть чьими-то, при этом они оставались людьми, которых можно всегда захватить, поработить, посадить в тюрьму за нищенство, бродяжничество, и потом, например, в США это было так, что когда отменили рабский, ну, рабство, соответственно, вот все рабы бывшие, они начали бродить по городам в поисках какой-то работы и если у них не было как от рабочего ой, от работодателя кого-то удостоверения, что они где-то опять кому-то принадлежат их можно было захватывать давать им штраф они естественно этот штраф не могли выплатить их тогда садили в тюрьму и любой фермер соседний мог выкупить этого человека и, соответственно, заставить его работать у себя на, на делах, а потом, когда в конце там подходит, ну, это то, что там, условно, перезадержать на 15 суток, то есть просто подходит э, э, у тебя срок твоего как бы освобождения, и ты находишь у этого человека еще какую-нибудь провинность, что он там что-то украл, например, и ты как бы просто передается дело, еще раз его осуждают, и этот человек остается у тебя работать. И вот... Э, не договорила я о том, почему, ну, как бы каким образом вышло так, что, собственно, вот этот вот 20-30 лет, там, 1840-е, 50-е, 60-е годы, когда началась массовая миграция, например, из Англии, из Европы и в целом, ну, как бы вот с, с этой части, с нашего материка в Америку, это было единственный вот такой вот вспышка, когда люди могли, когда бедные реально могли путешествовать, да, они там просто... Кучей умирали по дороге, но при этом они могли приехать туда и, как бы, ну, заселить как бы в, смысле, в принципе колонизировать да, вот эти земли. Вот. И э, вот, например, там приводится пример э, как, там, Эндрю Карны, э, Карнеги, который там вот этот э, супербогатый сталелитейщик, да, который там потом филантропом в конце э, своей жизни стал. Вот он был как бы, среди тех людей, которые из Шотландии эмигрировали в Америку, и то есть это были реально бедные люди, потому что они разорились э, в, э, в Шотландии. И, как бы, и вот там он типа, состроил свое состояние, и очень часто капиталисты говорят вот посмотрите вот можно из бедного там просто нищего стать вот таким если ты захочешь но они как бы забывают что теперь бедным опять запрещено путешествовать потому что начиная с когда мы говорим про вообще границы как вот они появились и ну, мы говорили о том что был вот феодализм потом начало формироваться ну скажем так какие-то элиты стали захватывать все больше и больше либо они стали захватывать, как какие-то монархи, например, все больше и больше власти, либо вот эти аристократы, владельцы земли стали недовольны тем, что они, у них просто есть какой-то капитал, но они не имеют права участвовать в политической жизни вообще никак, потому что только монарх решает, как бы как им быть, и поэтому во многих странах произошли вот эти такие, ну, типа, типа буржуазные революции, да, где большее население, больше элит включилось в политический строй, и им было и стало выгодно а, как-то определять границы а, того, где, кто на какой границе, кто в каком... Пространстве, имеет право принять решение, да, то есть или какие-то политические, собирать налоги э, и так далее. И вот с этого момента начинается постепенно там, с развитием картографии да, начинают наноситься какие-то э, точки, где вообще как кто живет, при этом, естественно, все эти точки постоянно двигаются из-за бесконечных войн. Вот. Но при этом вот эти вот, э, когда мы говорим границы, государственные границы, нам кажется, что вот это просто очень много, ну там это постоянно стена, забор да, какой-то, то есть мы представляем, что там между, например, там Литвой и Белоруссию какая-то есть там стена или забор между Украиной, хотя на самом деле это не так, ну то есть как бы мир в основном не представляет собой именно ограниченный, такой вот каждая страна не строит вокруг себя э, стены, однако это изменилось, можешь переключить на следующий. В общем, сейчас вы видите то, где есть границы, да, это мы видим здесь, например... Э, да, где есть стена, то есть стена либо типа жесткая колючая проволока, и мы видим, что это в основном на материке, да, южной, на южном американском материке, и там вот сейчас Мексика, США начали строить, то есть вот эти все границы — это в процессе строительства, и многие из них, появились в 2015 году, то есть если в 90-м году, после, после развала, ну, там, во время развала Совка и когда Берлинская стена падала, то, получается, было такой нарратив, что мы вообще раскрываем границы, наконец-то стены падают, и мы теперь, наконец-то, сможем жить как, ну, вот просто как глобальное сообщество, и вот в, в 90-м году всего лишь 15 стран имели границы, именно такие стены, либо заборы, либо какие-то препятствия, в 2015 году их уже 70. Вот. И их количество все возрастает. И вот эти вот, если вы видите, вот эти вот такие волны, это, ну вот здесь будет Сирия, и просто как бы на границе с Турцией, потом на границе с Грузией, на границе с Болгарией, как бы им просто строят на каждой границе какой-то забор, чтобы сейчас, ну вот мы видим, что Польша строят с Белоруссию, Литва строит с Белоруссию, да, потому что как бы они... Э, миграция э, пошла как бы крюком Это же Европа, но только Европа, где внутри можно путешествовать, да, это вот желтым А вокруг, вот я то, что показывала, да, то есть вот мы видим Венгрию э, и прочее государства Вот это красное, это то, что строится, вот И вот здесь тоже все как бы ограничивается, э, попытка мигрировать с... Африканского континента. И здесь как бы несколько границ, это, это граница с Россией, да, то есть вот укрепление на Украине, укрепление на Латвии, Латвии Эстония, Латвия пока что. И что здесь интересно сказать, что... Хорошо, значит, вот был у этих людей какой-то всплеск возможности мигрировать. Что происходит дальше? Дальше происходит то, что, как я сказала, государство начинает формироваться, начинают очерчивать свои границы и начинают учитывать людей. Да? То есть им важно, чтобы понимать, сколько каких людей, то есть единиц, ну потому что человек, это фактически для государства, для капиталистов, это ресурс трудовой. И если они хотят учитывать, сколько у них есть, например, ресурсов, которые они могут добывать на своей территории, они хотят их картографировать, они хотят понять, сколько, это должен быть количественный показатель, и это должен быть удобочитаемый показатель, удобочитаемый для государства. Это значит, что нам нужно знать количество людей в каждом месте, где они живут, кто из этих людей, там, например, является человеком, чьим, чьим типа, он человеком является, да, там, например, если это еще какие-то пережитки феодализма. Либо его можно как-то, например, использовать да, в своих интересах. Вот. И постепенно, поэтому, когда мы, вот мы постепенно переходим к гражданству, потому что вот эта вещь про гражданство, она начинает формироваться только... Ближе к вот, до Второй мировой войны вообще в Европе было можно путешествовать и не нужны были никакие вообще паспорта. И, и я забыла здесь еще упомянуть про внутреннюю миграцию, когда мы говорим, что... Нельзя было людям путешествовать даже просто с деревни в деревню, потому что крестьянин ну, должен был отпрашиваться, в принципе, у своего помещика. Если он не имел этого отпроса, он, его могли схватить, ну, как-то наказать и прочее. Всех крестьян, которые убегали в город, возвращали насильно обратно к его владельцу. И поэтому даже как бы, обычным людям и в России, и там, в разных других городах там, европейских, им нужно было все время какое-то открепление, зачем ты куда-то едешь. И это обычно там, давали какие-то местные. Ну, местные власти местные владельцы капитала или благ вот и потом получилось так что слишком много стало ну после перед мировой войной в европе вообще путешествовали без паспортов поэтому вот например мы видим когда читаем там даже воспоминания всяких даже анархистов, там, да, как бы Эмма Гольман, например, которые путешествовали из Литвы там, и в Америке жили, они жили всю дорогу без паспортов и без гражданства. И именно поэтому, когда Америка начала бороться с миграцией, их очень быстро депортировали, просто потому что, несмотря на то, что они там 40 лет жили, у них вообще не было никакого статуса, и это было ок. То есть у них не было ограниченных прав в этой стране. А гражданство им понадобилось только тогда, когда необходимо было разделить на свой или чужой. И uh, после после мировой войны стали бояться шпионов, ну, то есть стали хотеть проверять, кто въезжает, кто выезжает, стали бояться, опять же, вот этой миграции трудовой силы, которая пытается найти после войны э, обескровленная, да, как бы без каких-то ресурсов пытается найти где-то какую-то работу э, или, опять же, что-то там украсть, не знаю, выжить э, и прочее. Вот, и поэтому стали как бы постепенно формироваться границы и формироваться паспортный контроль. И когда мы говорим про гражданство, мы можем тоже здесь отметить, что вот то, что я говорила, что как бы государству необходима э, вот эта удобочитаемость. И только с конца 17 века, да, то есть это достаточно недавно, э, началась как бы формироваться система контроля населения на вот этих вот новосформированных таких, типа общебуржуазных, скажем так, да, то есть уже это скорее не монарх, а, например, вот какие-то элиты, аристократия, они организовываются в какой-то там союз между собой и понимают, что им нужно вот учитывать население, Плюс развал феодализма, люди как бы бегают, бродят, типа свободные, нужно как-то с ними что-то делать. Вот. И, как я сказала, государство, государство своеобразное видение, оно должно видеть людей в кавычках, да, как в удобно читаемом виде, и, которое позволяет очень легко определить их локацию. Да, то есть где этот ресурс находится, как, ну и, и что с ним можно сделать. То есть это необходимо для, и вот эта вся каталогизация да, населения, переписи, которые мы сейчас видим, это в принципе тоже просто инструмент государства для уточнения, где мы как ресурс сейчас находимся, и там платим ли мы налог, там, работаем ли мы где-то, производим ли мы, там, не знаю, прибавочную стоимость, и готовы ли мы там, в любой момент, например, сорваться, защищать страну, да, где находятся конкретные призывники, чтобы, если что, их можно было типа взять для обороны и так далее. И вот интересно, что, например, наш закон про тунеядцев, да, который породил как бы много протестов насчет вообще в целом само, самого феномена этого закона, но очень мало кто говорил про систематизацию, которую получило государство после того, как оно провело вот это вот пересчет, Типа мы ищем, нету, мы ищем тунеядцев, но при этом они каталогизировали всех. И упаковали это в одну систему, где можно было видеть, чуть ли не как человек переходит с какой работы на какую, когда он заканчивает работу, там, не знаю, он загорается красным, и очень легко теперь э, видеть, где какие люди вообще находятся в этой системе. Эм, что еще из интересного здесь можно сказать? То, что в 19-20 веке, да, можно сказать, что вот развитие вот этой вот системы контроля, тогда еще тоже о гражданстве не было речи, это был просто учет людей, и, и все. И вот в 19-20 веке завершается вот этот процесс формирования, э, ну скажем так, как сказать, подданных, да, каталогизации подданных, то есть кто принадлежит вот этим людям, которые правят конкретной территорией. И вот можно сказать, что гражданство пришло на смену крепостничества и рабства. Ну, то есть тогда там одни люди как-то их учитывали, и то теперь нужно было как-то по-другому. И интересно, что вот эта удобочитаемость для государства, она важнее всяких вообще. То есть когда мы будем говорить про расы, национализм, этносы, государству это вообще не важно. Оно учитывает человека и его знаменитость, значимость как ресурса. То есть, например, в... поэтому, когда мы говорим про гражданство, мы можем там видеть и темнокожих людей, да, как бы гражданами Беларуси, и там, не знаю, как бы бывших граждан там, Сирии, которые получили там, не знаю, статус и теперь они могут быть гражданами. То есть государству вообще не важно, кто ты, и то есть вот эта этничность на тот момент, как бы, ну то есть в системе вообще контроля не важна. Важно, чтобы оно было просто читаемо для государства. Вот. И при этом вот эта гражданственность, она дает как будто какие-то права на этой территории тебе но одновременно требуют обязательства по, охара... по участию в этом сообществе, то есть ты обязан работать, обязан платить налоги, обязан там, защищать там, кого-то, если в случае войны и так далее. И, собственно, охран... участие и охрана этой общности от любых других, которые, там, не знаю, с которыми решит правительство бороться. Вот. И интересно, что, собственно... Да, то есть про, про миграцию я уже сказала, ну и вот здесь вот очень кратко скажем, я думаю, это очень очевидно, да, зачем, исходя из того, что я сказала, исходя из рассматривания людей как ресурс, зачем каким-то государством ограничивать иммиграцию, да, за тем, чтобы эти люди просто оставались в этой стране как ресурс, потому что некоторые правительства такие плохие, что от них пытаются убежать, да, вот, и поэтому для того, чтобы э, держать людей э, у себя, если ты не можешь их удержать каким-то там, э, не знаю, э, благо состоянием их семьи, не знаю, каким-то верой в то, что они там в будущем что-то могут больше заработать и так далее, тебе приходится это делать намеренно, либо взимать плату за то, чтобы они выехали. Если помните, там до восьмого года, по-моему, в Беларуси нужно было получать платный штампик, чтобы выехать куда-то. Но ну, это тоже, типа, возможность просто с каждого, кто путешествует, снять вот эту плату. Ну, а система виз – это тоже своеобразный, ну, то есть, как мы входим в средневековый город, мы платим вот эту Налог просто за то, что мы заходим и выходим. И это то же самое с визами для того, чтобы куда-то поехать. Да, во-первых, нас там проверяют как-то, во-вторых, мы, нас устанавливают да, как бы, и смотрят, куда мы передвигаемся, какой мы пункт хотим первый там, посетить и так далее. Вот. Я хочу сказать еще про второй момент, про то, как вообще границы, которые уже ну, существуют, то есть это факт, как они способствуют развитию капитализма на глобальном уровне и почему некоторые теоретики называют границы накопителями рабочей силы. Uh, в данном случае я говорю, например, про пример uh транснациональных корпораций которые сформировались э, и стали развиваться тоже как будто достаточно недавно то есть это ну около 40 30 лет как, такого бума транснациональных корпораций если вы не понимаете что такое транснациональная корпорация это э, какая-то компания например которая зарегистрирована в америке или там в любой другой европейской стране богатой э, и которая выносит свои производства в какие-то более бедные страны с более низкой Платой труда, с более ужасающими, не знаю, отношением к экологии, с требованиями трудового законодательства, охраны труда э, и так далее. То есть э, за счет того, что э, в каких… то есть э, авторка, которую я читала, книгу потом мы перечислим на последнем слайде, э, она упоминает о том, что до 1970 -го года все, э, все компании американские функционировали исключительно почти на американском рынке, особенно учитывая положение американского континента. Да, что они как бы ограничены, и к ним очень сложно добираться. И то есть там импорт составлял вообще всего лишь 5%, и они как бы были полностью самокупаемыми само, само такими достаточными. Вот. И постепенно вышло так, что из-за того, что существует национальное государство и существуют границы, которые… То есть мы говорим о том, что товары капитал, не знаю, корпорации имеют право двигаться через эти границы, и ничего им как бы не препятствует кроме там налога какого-то, да, чтобы там, какой-то там пошлины, еще что-то, а труд, ну, как трудовой ресурс не имеет права двигаться, то есть он имеет право двигаться только тогда, когда ему разрешают, например, как в Евросоюзе, разрешают только в случае таком, когда это выгодно тоже, ну, как бы для государства и для капиталистов, чтобы вот это брожение шло, и что мы говорим, когда мы говорим, там был пример вот этой текстильной промышленности, например, в Бангладеше, потому что сейчас текстильная промышленность Бангладеша приносит им 70% вообще от всего ВВП, и при этом Бангладеш как бы достаточно маленькая страна, но там очень много, большое население с большим ростом населения и очень большой безработицей, и люди там трудятся, ну, просто за условно там 50 центов в день, чтобы как бы шить какую-то одежду, которая там продает H&M, и вот все эти как бы марки такие сетевые. Почему это стало возможным? Потому что в Америке есть как бы какое-то государственное требование там к условиям труда. Мы переходим в Мексику, и поскольку это государство, ограниченное границами и стенами, которые препятствуют труду, да, трудовому ресурсу двигаться так, как он хочет, да, он, он, они, конечно, могут, но там они должны куда-то получить визу, чтобы их там куда-то пустили, да, либо умереть на границе нелегально, да, вот как они только могут двигаться. И, соответственно, это контейнирует людей в каком-то определенном месте, как, например, Бангладеш, где ты можешь просто приехать, и поскольку существует граница, над которой правит какое-то определенное правительство, оно имеет право принимать решения, которые могут... То есть и тогда капитал просто выбирает, а где на этом рынке мне снять... Ну, то есть это как будто бы я прихожу в торговый центр, и мне нужно снять помещение. И я хожу и спрашиваю просто у владельцев, за сколько мне сдашь? А будут ли туда коммунальные услуги входить? И не будут. И получается, страны многие, которые особенно, ну, не неразвитые не да, или развивающиеся, они вынуждены быть вот этим вот одним из этих офисов, который говорит, сдам без коммунально, то есть сдам без за бесценок, просто плати коммунальные услуги. Да? И они говорят, хорошо, отлично, мы будем говорить, что мы создаем рабочие места где-то, при этом, как отвечает, отмечает вот авторка той книги, за счет выхода вот этих корпораций из Америки. Американский рабочий класс потерял полную, ну, как бы свою устойчивость, потому что они, индустрия, вся индустрия уехала из страны, и там теперь тоже как бы безработица. Они приезжают туда и пользуются вот очень ужасающими условиями труда, фактически эксплуатируя как бы этих людей, и, ну, поэтому вот, вот это мне показалось очень интересным. Фактором того, каким образом, что вообще в целом мы говорим о том, что часто говорят, ну если бы капитализм был там, как сказать, там, люди, которые говорят за свободный рынок, да, вот если бы был свободный рынок, то все было бы классно, если бы государство никуда не вмешивалось и так далее. Но они забывают, да, что есть границы и что да, свободный рынок позволяет мигрировать капиталу и товарам, благам, но не позволяет двигаться трудовому ресурсу, который тоже как бы участвует в этом свободном рынке, вот, и поэтому это как бы проблема. А, ну, и последнее, что я, наверное, скажу, это то, что в целом м -м, зачем, ну, чем выгодно, например, да, иметь, во-первых, разделенные такие вот, разделенных людей, во-вторых, там, делать из этого какие-то стереотипы, что мы не такие, как они, что мы здесь работаем, а кто-то приезжает для захвата наших рабочих мест, и вот тоже интересно, что Некоторые говорят о том, что э, э, как будто бы э, люди, которые, как, риторика, когда люди верят в то, что кто-то приходит захватывать их рабочие места, живя в Америке и в Европе, это проекция. Потому что это именно то, что сделали их предки в местах, откуда сейчас пришли. То есть они пришли, разграбили ресурсы и ушли. Да? И, собственно, теперь, когда эти люди э, возвращаются, для того, чтобы получить доступ к каким-то ресурсам. но ну, это такое, такая проекция на то, что делали мои же, например, предки когда-то. И интересно о том, что, ну, то есть мы говорим о том, что гастарбайтеры, да, или просто вот рабочие мигранты, это, в принципе, неизбежный результат, неравномерного развития и это как бы будет происходить и никакие границы стены не остановят не могут остановить миграцию как мы видим ни смерть не ни ничего не могут может остановить людей в поисках лучшей жизни и э, очень интересный тоже факт что например государство всегда решает, когда ему, то есть они э, немножко ослабляют и разрешают миграцию, и меняют медиа-эффект э, или медиа-нарратив э, в сторону, что да, класс, мы открыты к новым людям когда им это выгодно. И, например, с мексиканцами э, вот упоминается, что статистически очень часто было так, что людей на 20 лет пускали, там практически без всяких ограничений. Как только там, страна в рецессии, и им невыгодно, этих людей можно просто сказать «завтра уезжаете». И это, ты, ты не можешь сказать своим рабочим, да, своим гражданам «завтра уезжаете», да? но ты можешь сказать любому, кто не имеет статуса, и ты постоянно держишь человека в подвешенном состоянии для того, чтобы он был максимально эксплуатированным. И очень интересно, что в США как, до какого-то времени вообще управление границей входило в юрисдикцию минтруда то есть это было не минобороны там да а минтруда потому что это как бы было граница была про миграцию трудовых ресурсов они а там про нападение на нас и так далее это мне кажется очень интересно и э, вот можно сказать, что не граждане, когда мы говорим про гражданство, зачем вот это вот аутсайдер, да, инсайдер, кто имеет права, кто не имеет. Это самая уязвимая категория людей, которые живут в какой-то стране, потому что э, это такая м, прослойка, которая позволяет фрагментировать вообще рабочий класс, во-первых. Как бы, чтобы люди между собой конкурировали и думали, что я же все-таки лучше, потому что у меня там больше прав, больше каких-то возможностей, а вот эти люди, как бы, пусть они там убежа, убираются к себе. И есть еще такой противоположный миф, это аутсорсинг, да, о котором мы говорили, что уже не нужно к себе звать каких-то людей и тут их эксплуатировать и сталкиваться с их там, недовольством. Можно просто приезжать туда, где они живут, и эксплуатировать их по месту жительства за микроденьги, вот. и при этом никак, никто тебе там из Америки не имеет права сказать «Эй, а что же ты делаешь? Как же так? Гуманизм, права человека?», еще что-то, то есть все это можно, на все это можно просто закрыть глаза. Можно следующий слайд, в котором я просто, да, вот этот слайд, в котором я просто скажу о том, что же думают насчет этого анархисты. Исходя из критики, это достаточно понятно, я думаю. Анархисты считают, что передвижение, вообще миграция, мобильность людей – это что-то, что было всегда и что будет и останется. И это естественная потребность людей, которая вырастает, ну, как мы считаем, в какое такое натуральное, естественное право двигаться и выбирать, во-первых, где ты будешь жить, к каким ресурсам ты хочешь иметь доступ, как ты хочешь развить себя, то есть самореализоваться. Если ты не можешь самореализоваться в каком-то... То есть если мы говорим, я голоден, но тебе не дают еды, ты не можешь, то есть если у тебя есть препятствия для того, чтобы получить там, доступ к пище, ты не можешь самореализоваться так, как человек. Если тебе говорят, что вот, хочешь, мир открыт, пробуй, достигай, но при этом э, мы знаем, что куча э, вот этих препятствий, которые существуют на э, пути людей к э, тому, чтобы это делать и здесь еще важно то что например анархисты говорят о том что у людей есть право на свободную ассоциацию с другими людьми свободное взаимодействие свободное сотрудничество и граница препятствует то есть она например препятствует чтобы люди из бреста и Тересполя вообще хоть как-то между собой взаимодействовали хотя они живут в там километре друг от друга условно вот и эта проблема которая которую поднимают анархисты мы говорим о том что нам не важны основания для миграции потому что государство часто делает такие новые не знаю, ну, уже не новые, наверное, термины, да, что есть вот беженец, а есть мигрант, а вот и поэтому беженец вот это тот, кто хороший, кто заслуживает сочувствия, доверия и помощи, а мигрант, ну, пусть бы он как бы куда-то другую сторону мигрировал или там себе в стране что-то налаживал, вот, поэтому мы не считаем, что есть какие-то правильные, более этичные, более, не знаю, верные основания для миграции, если у человека есть причина мигрировать, и он считает так нужно, у него есть как бы вот это естественное право на то, чтобы это делать. И э, мы считаем, да, что разница между гражданином и не гражданином должна быть упразднена, а именно, ну, просто упразднено вот это гражданство, потому что, как мне показалось, я достаточно, как бы, доводов привела в, то, в пользу того, что гражданство фактически это что-то, чем пользуется государство для каталогизирования нас. Это никак нам вообще не... Э, для нас это никаких благ не приносит, это только дает нам это только нас приписывает. Мы предоставляем вот эту бумажку, по которой другой правитель видит. Ага, эти принадлежат ему. Я их значит не могу их немножко поэксплуатировать, если кто-то там не будет против. Либо могу просто вышвырнуть, потому что они там, ну как-то слишком много денег у меня просят. Вот и все. То есть это фактически тоже крепостничество. И поэтому мы как бы против того, чтобы у, у людей у всех есть, должен, должно быть право, чтобы к нему относились как к человеку, и они кому-то отказываем мы в каких-то правах базовых, а кто-то достаточно хороший, чтобы этими правами пользоваться. Да, и последнее, что, наверное, скажу, это цель, как бы вот, наверное, да, как анархизма, это в целом такое развитие человеческого потенциала, всех людей не там только белорусов не только не знаю поляков не только там сирийцев это, это автономия через автономию и свободу ассоциации с другими людьми и, и право на жизнь безопасности должна быть как бы в принципе у всех людей и мы не должны ее сдерживать вот и поэтому вот сейчас как бы, моя часть заканчивается и мы будем плавно перетекать в тему которая очень связана с вообще с государством с формированием национального государства и вот этого гражданственности, потому что зачем границы, мы пони, зачем границы капиталистам и э, э, правительствам, мы поняли. да? Зачем границы нам? Э, мы не понимаем, но часто мы думаем, что понимаем, потому что риторика, потому что национализм и создан для того, чтобы мы поняли, зачем это нам. Да? Вот, и мы сейчас э, тогда э, сменимся, и ты расскажешь о, дальше о том, как вообще все это формируется... Не знаю, этничность нации. Поговорим о том, почему для государства все-таки порой важно, какому этносу, какой нации принадлежит его подданные. Казалось бы, что в эпоху средневековую абсолютно неважно королю, где из каких колоний приходит к нему рабочая сила, текут ресурсы. Действительно, у королевы Англии мог быть подданный и из Индии, и из Канады, из любой другой точки мира. Абсолютно это никак ее не волновало. Главное, что она обладала вот этим людским и материальным ресурсом, какими-то территориями. Но с наступлением эпохи массовой идеологии, с наступлением индустриализации, с появлением массового образования и, самое главное, возникновением массовой армии, массового призыва, стало очень важно, чтобы подданные понимали, на каком языке говорит хозяин, на каком языке он отдает приказы. И для того, чтобы в принципе не выстраивалась вот эта граница между... Человеком и его отождествлением себя с какой-либо страной, с каким-то гражданством, с каким-то государством. Вот эту естественную границу между обществом и государством нужно было стереть и максимально общество и государство слить в единое. Этим целям прекрасно может послужить отсылка к нации. Вот, собственно, такое понятие, как нация, оно и ровесник появления национальных именно государств и национализма как движения. Об этом чуть позже поподробнее. Сначала поговорим о таких составляющих идеологии национализма, как раса и этнос. Раса — это что такое раса? это физиологическая составляющая, так скажем, то, как люди выглядят, чем они отличаются между собой. Изначально, в эпоху, когда появилась вообще дарвиновская теория, появился вслед за ним и социал-дарвинизм, и появилась такая дисциплина, как расология. Сейчас она признана псевдонаукой. Изначально она существовала в таком виде, как попытка создать комплекс теорий идей о том, как люди между собой отличаются и как вот эти подвиды, группы людей выстроены в иерархию. То есть как они друг с другом взаимодействуют, какая раса относится к высшим, какая к низшим. И на этой идеологии, как вы уже, наверное, догадались, позже вырастет Третий Рейх. Это зародилась она еще в 1880-х годах, тогда же зародился и социал-дарвинизм. Социал-дарвинизм – это идея о том, что человеческому виду, как и видам, другим видам животных, присуща внутривидовая конкуренция, и, соответственно, люди разных рас, и люди внутри одной расы должны и могут конкурировать, иначе быть не может, потому что в этом природа человеческая. Сразу стоит оговориться, что, во-первых, с биологической точки зрения неверно, потому что Дарвин писал про межвидовую, а не внутривидовую конкуренцию. А о том, что внутривидовая конкуренция не единственный тип поведения, потом уже биологи напишут, Чуть позднее эту мысль предвосхитил сначала анархист Петр Крапоткин в своей книге «Взаимопомощь как фактор эволюции», что действительно есть же виды социальные, где взаимодействие внутри вида — это основа и занимает гораздо больше места, нежели конкуренция между особами. Вот. Но позже, в принципе, эту идею мы признали неверной. Почему? Потому что она распространяла биологические черты раз на социальную плоскость, как будто бы это жестко взаимосвязанные вещи. Но на самом деле с развитием науки выяснилось, что это далеко не так. Возникла уже отдельная отрасль, отрасль знаний, которую, чтобы отличать от расологии, от той псевдонауки, ее называют расоведение, и это уже раздел антропологии, изучающий изменчивость человека как биологического вида в пространстве назвал она так в честь все той же расы, но рассология при более подробном изучении народов выяснила, что биологическое разнообразие человечества оно гораздо шире, нежели там деление на 3-5 рассоведей, просто... да. чем деление на 5 рас в принципе, границы между расами очень сильно размыты. Сначала появилось множество классификаций параллельных, где пытались какие-то смешанные расы и переходные расы выделять, потом пришли к выводу, что это бесполезно, границы слишком размыты и человеческое разнообразие это скорее градиент. И тот факт, что люди совершенно разных рас могут между собой скрещиваться, он только подтверждает единство человечества как биологического вида. И, кстати, такой интересный факт, если кто-то вдруг волнуется. Во время экспериментов этих всех исследований и наблюдений никто не пострадал, людей насильно не скрещивали, но так случилось, что вот я тоже был удивлен, что на самом деле существуют даже примеры в естественной среде, случайным образом, скрещивания между какими-то африканскими папуасами, ну, либо там папуасами, туарегами, и, допустим, там чукчами, венками, естественным путем, хотя, казалось бы, как они могли в жизни встретиться, но есть Такие гибриды и множество самых разных примеров, они жизнеспособны, дают потомство и так далее. То есть с биологической точки зрения здесь вопрос закрытый, с генетической. И от... Термина «раса» было, постепенно стали отходить к понятию фенотипа. Фенотип – это что? Это совокупность внешних и внутренних признаков организма биологических, приобретенных в результате антогенеза, то есть развития человека на основе генотипа, и плюс при участии факторов окружающей среды и случайных мутаций. То есть то, как человек в итоге будет внешне допустим, выглядеть, и внутреннее строение на самом деле тоже, во многом зависит даже от случайности, от экологии, от окружающей среды, и поэтому люди, потомки там, мигрантов, допустим, из каких-то жарких стран, которые несколько поколений проживут на севере где-то, они... Изменят свой внешний вид не только в силу скрещивания, но еще и в силу действия просто элементарных природных факторов, потому что разделение на расы именно по этой причине и возникло. Я думаю, это вещь достаточно очевидная. Вот. И тогда встает другой вопрос, какой элемент еще можно положить в основу национализма, какую структурную единицу, если расы как такового, как некого целостного замкнутого явления не существует, тогда возникает такая концепция, как «этнос». На самом деле изучать соседние народы, изучать друг друга, люди начали достаточно давно. Это, конечно, не придумка государства, мы такого утверждать не будем. Занимались этим люди еще со времен Древнего Египта, Древней Греции, описывали соседние народы. Чаще всего это, конечно, происходило в интересах государства. Например, Геродот, который первый известный нам историк, письменный историк, ввел термин «история», что означало разведка, он описывал соседние народы именно в разведывательных целях. Он описывал их быт для того, чтобы в случае войны с ними государство могло эту информацию на свою пользу использовать. То есть, чего от кого ожидать на всякий случай. Вот, но... Более научно обоснованные концепции возникают вот как раз-таки в эпоху позднего колони колониализма, это конец XIX века. Это время социал-дарвинизма и россологии, и в это же время возникает еще и такая наука, как этнология. На постсоветском пространстве есть еще разделение между этнографией и этнологией. Если кому-то интересно, почитайте подробнее, а потом самостоятельно про эту сложную историю взаимоотношений. Но эти слова плюс-минус можно считать синонимами. И одним из первых попытался выяснить, что же лежит в основе нации такой ученый как Бастиани. Он ввел как раз-таки вот эту тройственную концепцию. Многие из нас, наверное, слышали, такое как будто бы структурное разделение на нацию, народность и этнос. Как будто нация это что-то более сплоченная, хорошо организованная, народность какая-то переходная форма, а этнос или племя, как он это называл, это такая неорганизованная форма, но все-таки имеющая в себе культурные отличительные черты. То есть в отличие от расы, если мы говорим про нацию, национальность либо этнос, то здесь уже в основе больше всего будут лежать культурные признаки. Таким образом появляются э, примордиальные концепции э, общ... э, этноса. Стоит еще два слова сказать о том, что, конечно, до этого люди тоже задумывались, откуда взялись племена, как они друг с другом взаимодействуют и так далее. Это э, в науке принято называть мифологическим периодом, когда люди Допустим, там, от атлантов вели свое происхождение или еще а, какими-то религиозными а, штуками обосновывали. А, Но ну, вот, далее про научные мы будем говорить концепции. Первая из них — это примордиальная а, концепция этноса, которая утверждает, что этнос — это что-то обязательное, изначальное и всеобщее. Какое-то обязательное, изначальное, всеобщее объединение людей. И тогда в связи с этой концепцией возникла необходимость выделить какие-то критерии, по которым можно отделить от этнос один от другого, понять вообще, где этнос есть, где его границы и так далее. Стали ученые перебирать наборы факторов, которые могут влиять на формирование этноса, Конечно же, логическим образом назывался язык, но это не всегда подходило, потому что некоторые люди могут считать себя белорусами, разговаривать на русском языке и так далее и тому подобное. Тогда территория компактного проживания, опять же, в эпоху, когда миграция стала массовым явлением, это не совсем работало, потому что ирландцы могли жить в Соединенных Штатах и так далее и тому подобное. Тогда какую-то совокупность признаков стали называть и, в общем, пришли к выводу, что не только материальная культура, то есть то, как люди ведут себя в быту, как они одеты, какие предметы быта используют, не только, вдобавок материальная, материальной, духовная культура, то есть каким языком они пользуются, какие обычаи, обряды соблюдают и так далее, но еще и самосознание людей влияет на то, к какому этносу они принадлежат. Но самосознание – это штука такая довольно тонкая. Из этого к примордиальной концепции этноса возникало очень много вопросов, конечно. Ну и были в рамках примордиальной концепции очень много отдельных теорий. Свою теорию выдвигал Лев Гумилев, Юлиан Брамлей. Они развивали примордиальную теорию этноса рассматривали культурно-отличительные социальные группы различные. И там были, например, такие теории, как «душа культуры», то есть что у каждой культуры есть свой дух, он как бы существует вне отдельного человека. Вот он есть, и люди к нему могут приобщаться, могут от него отдалиться, но он существует как что-то такое абстрактное. Или теория культурных кругов, которая утверждала, что у каждой культуры есть свой очаг зарождения, но естественным образом от этого очага как будто бы расходятся круги распространения этой культуры, и где-то где эти круги между собой сталкиваются, дают разнообразные вариации и смешения. Вот. Ну, что лежит в основе этой концепции? Что этнос — это что-то целостное, устойчивое и односистемное. Вот. Ну, естественно, к таким культурным признакам возникало много вопросов, как я уже вам говорил, были вопросы в том, насколько язык, например, является фактором, который может выделить этнос среди других. И вот я вам хотел предложить угадать из перечисленных слов, какое их изначальное, так скажем, изначальное происхождение, потому что насколько мы, конечно, можем об этом знать. Из uh... какого языка? Да, из какого языка происходит? Вот давайте слово шпацер, кто-нибудь знает? Да, yeah, ok правильно. Дылда, uh, слово? Он из похож на курецкий. Вот мне тоже по звучанию очень похож, no, a, cool. но нет. Дылда это из литовского языка, жерандоля. Кто знает, что такое? Люстра, так. Хорошо, а лайдак? Русский. Латышский. Латышский язык. А Бутил? Бутил это белорусское слово. Ему нет аналогов в а других. А, а кто знает кто знает, как эту птицу называют в других странах? что а, не а в украинском кто-нибудь знает как? Лалека. Очень красиво, на мой взгляд. А кто знает, какое белорусское слово года 2021? Ну вот иногда объявляю там слово года, да? Вот есть мировое слово года, а есть вот... Им... Чабор. Да, чабор. Это тоже слово, присущее только белорусскому языку. Это растение в других языках так не называют. Итак, вот это вот вся критика... Вот этой вот, скажем, однородности этноса и того, что можно однозначно по каким-то критериям выделить, кто к какому этносу принадлежит. Вот тоже вам риторический вопрос, может быть, на дискуссии его поднимем. Попробуйте для себя определить, какие критерии можно выделить, чтобы однозначно определить, к какому этносу человек принадлежит. Возникло еще такое направление в науке, как инструментализм. Развивали его такие ученые, как Бронислав Малиновский и Редклифф Браун. Оно говорило о том, что давайте на секундочку отложим наше... перестанем копаться в том, в чем же основа этноса и как он произошел, давайте обратим внимание на то, какие функции он занимает в культуре. Может быть, рассмотрение функциональной стороны как раз приоткроет нам и завесу тайны, откуда нас взялся, как он формируется и так далее. Ну и, естественно, в основном говорилось о том, что... Существует, этнос несет либо какую-то социальную функцию для общества в целом, то есть функцию сплочения его, объединения людей, либо говорилось о том, что этнос — это функция необходимая. Прежде всего индивиду, для того, чтобы ощущать чувство причастности, для того, чтобы избавиться от, от психологического одиночества и так далее. Опять же, чувствовать принадлежность свою, То есть, только уже по-разному. То есть во втором случае индивиду. Необходимо чувствовать принадлежность, и он ищет вокруг себя сплоченное сообщество из максимально похожих людей. В первом случае это нужно сообществу для выживания, вот оно выбирает как будто бы критерии, которые его будут э, сплочать. Э, инструментализм — это еще и в принципе направление в науке, которое утверждает, что научные понятия, термины и гипотезы — это лишь инструменты, необходимые для ориентации человека в его взаимодействии с природой. И... С этой точки зрения мы уже подходим ближе к следующей концепции, подходим к концепции о том, что этнос — это коллективное представление, об этом говорили еще инструменталисты, то есть что понятие нации, понятие расы, понятие этноса — это просто конструкты, которые необходимы людям для того, чтобы они могли осознавать реальность. То есть мы Делаем эти абстрактные операции, какие-то мыслительные, для того, чтобы объекты в пространстве для себя определять и узнавать. Так, на время остановимся тоже на такой небольшой интерактив. Хотел с вами поговорить еще немножко про взаимопроникновение культур и о том, почему нельзя однозначно сказать, где одна культура заканчивается, другая начинается. Давайте еще раз обратимся к стереотипам связанным с той или иной культурой. Вот, например, про белорусов, какие вы стереотипы знаете? Померковное, да. Померковная. Да. Ну вот с этим сложно спорить на самом деле. А, про, про картошку, да. А кто знает, как, когда появилась в Беларуси картошка? Массовое употребление в конце 19 века с чем было связано? Было урожай плохой не урожай зерновых, да, не урожай зерновых. И в связи с этим люди от голода стали пытаться найти выход и пришли к выводу, что картошка, в общем-то, неплохой себе овощ. А давайте еще поговорим одну, про одну из, наверное, самых или стереотипных культур, про русскую культуру. Какие вы знаете стереотипы, связанные с русскими? Да, бьется, да, только... Давайте пять. Пьяницы, ну вот с этим опять же сложно спорить. Давайте больше, может быть, к материальной культуре, к материальной культуре обратимся, не к поведенчеству. Балалайка. Давайте возьмем балалайку. Что еще? Шафлю-шафка. хорошо. Матрешка. Ага. шафка Ну, давай самовар, да? Итак, по порядку. Самовар и приспособление для кипячения воды не является Россия. Древние китайские и японские приборы для приготовления горячей воды объединяли в себе сосуд для воды, жаровню для углей и трубу, проходящую непосредственно через сосуд. Известны такие же находки еще и в Иране и Азербайджане. И все они датируются несколькими тысячами лет. А вот в России же первый самовар был изготовлен на Урале только в 1740 году. Русская расписная кукла, известная как Матрешка, также придумана за рубежом. Художник Сергей Малютин, разработавший первые эскизы матрешки, вдохновлялся японской игрушкой под названием Дарума. Вот, подробнее про нее также почитается чуть позже. Есть еще такой стереотип, что водка появилась в России. Это тоже неверно. Водка в России да, появляется достаточно давно, в XIV веке. Но впервые именно такой напиток, который близок по градусности, 38 градусов, если кто-то не знал, до, вплоть до 19 века была любая водка, был придуман персидским врачом именно для медицинских целей еще в 11 веке. Шапка-ушанка. Здесь есть несколько версий происхождений, но все они говорят о том, что однозначно она не связана со славянской российской культурой. Она, скорее всего, либо восходит к кочевой культуре монгольских племен, либо есть еще похожие головные уборы у северных рыбаков, северных народов России. Ну, а балалайка – это не что иное, как переформатированная домра, которая перекочевала в Россию вместе с тюркскими народами. Есть интересная легенда, связанная с балалайкой которая говорит о том, что царь Алексей Михайлович из-за того, что распространилось по стране много скоморохов и... Они сатиру на власть разнообразную продвигали. Он для того, чтобы это явление каким-то образом ограничить, он запретил домры, с которыми выступали скоморохи. Но так как описание домры было как инструмента с круглым барабаном, то изобретательный народ придумал балалайки, где барабан был треугольный, формально выходя за рамки этого запрета. Давайте дальше, будем двигаться. Итак, на чем мы остановились? На том, что существует еще и такая теория этноса, концепция этноса, как конструктивизм. Ее родоначальником считается Бенедикт Андерсон, появилась она относительно недавно. В его произведении в 1982 году «Воображаемое сообщество» он утверждал, что этническое чувство – это интеллектуальный конструкт, какой-то интеллигенции и элиты, символический ресурс, необходимый для консолидации общества, который появляется, конечно, в очень вовремя, в удобную историческую эпоху. Но что здесь важно? Что национализм предшествует появлению нации, а не наоборот. То есть ученые, поэты, писатели приходят, сначала постепенно приходят к выводу о том, что окружающий их народ – каким-то образом, по каким-то признакам они могли бы отнести к нации, могли бы его объединить, вот давайте объединяться, они эту идею продвигают, и появляется массовое, уже в массовом сознании и в образе государства какое-то понимание того, что действительно существует, такая нация. Конечно часто такое нация строительства сопровождается очень грубым мифотворчеством. Есть в истории даже такое понятие, как романтизация истории, когда выдумываются всякие штуки, гиперболизируется роль той или иной нации в истории и, в принципе, взгляд на историю как какое-то движение групп, нежели индивидов. То есть в эпоху монархий было удобно рассказывать историю, когда монархии и руководители государств – главные действующие лица, их там придворные, тем более крестьяне ничего не делают, они выпадают из фокуса внимания. В эпоху массовой мобилизации, когда государству выгодно призывать в армию побольше солдат, когда уже нельзя обходиться лишь дворянским уполчением, нужно крестьян набирать в ряды армий, государству нужно уже продавать какую-то другую идею, и тогда появляется идея о том, что вот нации между друг другом сражались, и всегда было именно так. Вот. И национализм создает нацию, а не наоборот. И опять же в этой связи немножко хотелось поговорить о стереотипах, чтобы немножко отвлечься от заумных терминов. И поэтому поговорим, например, про кулинарные стереотипы. Кто знает, какое блюдо изображено здесь на рисунке? Да, морковка по-корейски. А кто знает ее происхождение? Кодица, наверное, они ничего не знают. Да, да. Действительно, давайте еще несколько блюд. Вот кто знает, где зародился картофель фри? В okay. yeah. Так, да, действительно. А багет? В Нет, распространенное мнение о том, что это французское изобретение, но на самом деле в Австрии. А печенье с предсказаниями? Вот я вычитал о том, что мало того, что он не в Китае зародилась, так китайцы даже ничего о таком и не знают. Печенье с предсказаниями. У него есть конкретный автор, повар иммигрант который приехал из Китая в Соединенные Штаты, там придумал эту авторскую идею и просто продвинул как собственно, да, как маркетинговый ход. Есть мнение о том, что даже вот эта вот известная китайская медицина была в свое время... Придумана традиционная китайская медицина, как комплекс мероприятий, была придумана Мао Цзэдуном и приближенными к партии для того, чтобы прорвать международную изоляцию Китая, для того, чтобы продвинуть какой-то бренд на западный рынок. А Круассан кто знает? Австрия, Австрия тоже, да. Итак, вот в нашем анонсе было сказано о том, что мы приоткроем завесу тайны, каким образом связана песня Виктора Цоя «Мама анархия» с морковкой по-корейски. Вот вы уже знаете, что родина и того и другого – это Советский Союз, да? Но при чем же здесь Корея и анархия? Дело тут вот в чем. Каким образом и Цой, и морковка по-корейски очутились в Советском Союзе? Дело в том, что в конце 20-х годов на территории Северной Кореи шло национально-освободительное движение. Мы еще чуть позже поговорим о том, как к этому относятся анархисты. И во время этого национально-освободительного движения был такой персонаж Ким Чва-Джин, который объединил идеи национально-освободительные и идеи анархизма. Он собрал вокруг себя довольно большое ополчение, 10 тысяч человек, и в северных районах, север, нынче Северной Кореи, тогда это был единый регион, он создал республику, которая просуществовала достаточно недолго, там считанные месяцы, но где он попытался превратить в жизнь анархические идеалы, его называют корейским «Махно». Вот. Но японская армия его армию разбила, вынудила бежать людей оттуда массово, и участников этой анархической армии, и просто простых корейцев бежать на территории Советского Союза. А уже в последующем, в самом Советском Союзе, корейцев посчитали неблагонадежным элементом, возможно, потому что идеи анархизма среди них были очень распространены, и их депортировали в Казахстан. Из Казахстана предки Цоя приехали в Ленинград, где он родился, и написал песню «Мама анархия», которая с анархизмом не связана от слова «совсем», но которая наплодила еще кучу мифов об анархизме и о том, как рождаются и какие существуют мифы об анархизме. Мы уже немножко говорили, но говорить об этом на самом деле можно множко. То есть враг анархизма? Да. Не воспитали, вот редко. Не воспитали, да. Также анархисты относятся к национализму, к идее нации и этноса. На самом деле существовали самые разные представления. Они менялись и на протяжении того, как менялась научная, научно-философская, вернее, будет сказать, концепция наций. В частности, одна из основоположников культурной антропологии Маргарет Мид. Она была очень близка к анархизму, она изучала быт народов Полинезии, в частности, Само, И ей, кстати, принадлежит фраза, которую очень любят анархисты цитировать, что «не сомневайтесь в том, что группа умных и целеустремленных людей может изменить общество. В истории только так и происходило». И... К этносу, к понятию этноса, анархисты относились по-разному в зависимости от того, какое мнение было распространено в науке и в обществе. Когда доминировала примордиальная концепция, то считалось, что этнос это что-то естественное, но при этом анархисты, конечно, всегда критиковали национальное государство, как и любые другие государства, всегда критиковали границы, какое-то разграничение между людьми. В том числе здесь речь не только о свободе на передвижение, здесь еще и речь про какие-то культурные границы, ограничения в принципе. Например, границы как сегрегация, как запрет на какие-то межрасовые браки, связи, Границы, которые разделяют, допустим, там районы города, на разделенные по языкам и так далее. Всякая возможная внутренняя сегрегация сюда тоже относится. Критика ксенофобии также присутствовала всегда. Но какие моменты, такие достаточно спорные, обычно упоминают в контексте отношения анархистов к национализму. Чаще всего припоминают Бакунину его панславизм. Это идея о том, что всем славянам нужно использовать их культурную близость для того, чтобы объединиться в ну, такую формацию. Он не называл это государство-федерацию. Почему? Потому что у славян очень силен общинный дух. В отличие, например, от Пруссии, от Германии, где индустриализация уже вступила в права, и люди стали мещанами, такими заводчанами, они утратили связь с землей, с общиной. У славян на тот момент, на конец XIX века, когда он это писал, еще была очень сильна крестьянская община, которая, в принципе, во многом соответствовала анархическим признакам. Там было частично общее имущество, там были более-менее какие-то равномерные распределения прав и обязанностей и так далее и тому подобное. Но здесь сразу стоит оговориться о том, что взгляды Бакунина, и это нормально для каждого человека, эволюционировали. И его период, когда он выдвигал идеи пан-славизма, он предшествует его периоду, когда он стал анархистом и писал уже абсолютно другие вещи. Что еще припоминают? Припоминают Кропоткину его поддержку Антанты во время Первой мировой войны. Здесь тоже нужно сделать очень большую оговорку о том, что... Во-первых, эту позицию Кропоткина раскритиковали большинство современных ему анархистов, что логично, потому что войны это плохо в любом случае, и поддерживать какое-либо государство абсолютно невозможно для анархиста. Но, во-вторых, нужно и понимать, какую позицию проповедовал Кропоткин. Он не предлагал поддерживать страны Антанты, потому что они хорошие, а просто он говорил, что давайте выберем меньше из зол, потому что война и так уже принесла много разрухи, давайте поддержим более слабое, меньше, менее структурированное, более разрозненное государство, для того, чтобы после, по окончании войны, по окончании разборок между государствами, мы могли сделать революцию и на обломках этих государств установить свободное общество». Далее анархисты чаще всего критиковали национализм с инструменталистской такой точки зрения, то есть они мало обращались к тому, что же такое этнос, что лежит вообще в его основе, как он формируется, но при этом яро критиковали сам национализм как явление и сами национальные государства. Среди таких теоретиков можно назвать Макса Нитлау и Рудольфа Рокера, который особенно яро боролся с национализмом, у него есть целая куча произведений, посвященное только этой теме, где он очень подробно рассматривает эти вопросы. Ну и с, приблизительно с конца 70-х появляется такое явление, как постструктурализм направления философии, которое критикует в принципе огруппление, критикует такой подход к рассмотрению социальных явлений, когда мы видим группу людей как что-то однородное и обладающее едиными свойствами и едиными целями в пространстве. Как будто индивиды, если они заявляют, что принадлежат, какой-то группе людей, если человек говорит, что я седовласый или я высокий, то он, ну, по мнению людей, которые придерживаются каких-то групповых теорий, он как будто должен в повседневной жизни вести себя как седовласый и никак иначе. Или там у высоких должны быть только такие права, или низкие должны жить в определенных районах. То есть какие-то факторы, любители красных кофт или там, любители покемонов, они как будто должны себя из-за своей вот этой субкультуры вести определенным образом. И здесь уже индивидуальность интересов людей, индивидуальность каждого человека, она теряется, и что само по себе уже является определенной иерархией, давлением на личность. И тогда появляется такое явление, как постанархизм, и созвучное ему также направление в конструктивизме, которое, ну, оно, нельзя сказать, что оно отделилось, оно выделилось немножко в конструктивизме как продолжение идей, постконструктивизм, идея о том, что этнос, он вообще не существует, пока мы не хотим, чтобы он существовал. Только наша декларация о том, что мы принадлежим какому-то этносу, лишь наша декларация о том, что какой-то этнос есть и это важно, они его конструируют, они создают его, делают его реальным и делают реальным движение за права этноса, делают реальным национализм. Когда мы говорим о том, что да, у человека есть определенная культура, у каждого человека есть язык, на котором он разговаривает, есть внешность и какие-то другие факторы. Но они не важны для того, чтобы определять права человека. Мы не должны объедин... вернее, мы можем объединяться как в клуб по интересам, да, свобода ассоциации, но мы не должны, исходя из этого, делить наше политическое пространство на такие строгие категории. Вот, наверное, и все. Тогда к списку литературы и потом к дискуссии. «Игнат Абдеролович. Обвечным шляхом» — это эссе первого белорусского философа, о котором я говорил, написанное в 1921 году. Там очень много вещей, с которыми я как историк сильно бы поспорил в том, как именно он обосновывает критику либерализма и критику автократии большевистской. Но важен сам факт его вывода о том, что он считает, что анархизм – это что-то очень естественное и свойственное для белорусского народа. На самом деле, такую же проекцию можно сделать на любой другой народ, и не нужна какая-то национальная идея, достаточно идеи общей гуманистической, и на этой почве люди тоже неплохо могут консолидироваться. Далее. Да, это вот книга, которую я читала, и там я прочитала буквально три главы, наверное, из нее, вот это, когда я говорила про границы и миграцию, поэтому, ну, она на английском, к сожалению, поэтому, если кто-то читает, то, можете, там, очень много таких аргументов того, что я говорила, может быть, недостаточно... Не Чисто выясни, объяснила, да, там можно как бы все это узнать. И про историю, например, границ ЕС, историю границ между Америкой и Мексикой, там, и, в принципе, по гл глобальный режим границ, там тоже очень хорошо расписано. Вот, остальное это все твои тоже. Станислав Дробышевский, это антрополог из России, у него есть курс видеолекции, он в открытом доступе на ютубе, можно его найти. Расоведение, как раз таки, который посвящен вот, современному рассоведению, современному взгляду на расы. Он рассказывает без цензуры и смущения о том, какие разновидности людей существуют, потому что очевидно, что люди физиологически друг от друга отличаются, и это связано с тем, каких, из каких регионов происходят их предки, и это нормально. И он рассказывает как раз-таки о том, почему нельзя назвать определенное количество раз, почему это очень грубое обобщение, которое мы все-таки делаем для определенного удобства научного. Есть также видео Андрея Тесли, где он рассказывает про изменение в исторической перспективе понятия нации, о том, что на самом деле как плавно понятие нации, которое изначально было в французском языке, отождествлено а тождественно народ, проистекает в определение какой-то этнической, этнического сообщества. Сюда же я вписал для примера произведение сторонника примордиальной концепции этноса Лева Гумилева, этнос, его свойства и особенности. На самом деле у сторонников примордиальной концепции очень много различных теорий, в зависимости от того, какие признаки они считают более важными для определения этноса. Но помним, что все они считают, что этнос что-то врожденное и не переходящее. Ну, вернее, наследуемое, но не переходящее в социокультурном плане. Редклифф Браун структуры и функции в примитивном обществе» на основе примитивных сообществ, которые он как этнограф изучал, рассказывает о том, как этничность помогает на его взгляд или как, какие функции она несет в сообществе. Бенедикт Андерсон «Воображаемое сообщество». Опять же, автор берет примеры из истории для того, чтобы показать, как определенные стереотипы, как определенные нации конструировались, кто был их автором конкретным созданием, создателем, или а, какие условия способствовали этому процессу. Эрик Хасбаум, Эрнест Гелнер и Пьер Брудье — это также три теоретика, которые связаны с конструктивистской теорией этноса. Но Брудье он немножко уже даже ближе к постконструктивизму, Макс Нитлау и Рудольф Рокер — это анархисты, которые критиковали национализм. И э, внизу также приведены еще пару статей, э, которые посвящены э, критике национализма уже с позиции постанархизма. О том, что... Вот еще, наверное, стоит добавить о том, что анархисты... Какой альтернативный проект они видят, да? То есть, если марксисты, например, другие социалисты предлагают национализм заменить интернационализмом, дружбой наций, либо предлагают какой-то мультикультурализм, где культуры могут существовать автономно и друг с другом взаимодействовать, то вот анархисты как раз таки предлагают вот эту культурную автономность личности как единицы, то есть, когда каждый человек может выбрать для себя свою совокупность культурных признаков которыми бы он хотел обладать иметь возможность в любой момент поменять их то есть сегодня быть ну не просто белорусом там а сегодня говорить по-белорусски завтра по-русски либо с разными людьми на разных языках и что это нормально и нам не нужно строить никакие пространства для каких-то отдельных культур то есть исчезновение, появление, трансформация какой-то культуры — это нормальный исторический процесс, нам не нужно этого как огня бояться. Да, немножко мировая культура может потерять от того, что носители какого-то языка или какой-то культуры исчезнут совсем, и мы не сможем получить от них тот пласт наследственный для того, чтобы проследить эволюцию какой-то группы людей, эволюцию в истории. Но это не так страшно для будущего человека, человечества. Человека и человечества — Поскольку такие факторы, как существование этничности и, на мой взгляд, существование религиозности, это во многом обоснование для, и фундамент для существования иерархии, государства и войн. Давайте вопросы. А вот сразу Вот в этой вот, идеи. Вот, идеи такой пост. Нищного общества или мультиэтнического общества, нет опасности в том, что как бы, анархическое общество оно же не будет создано на чистом листе, оно будет создано типа, на основе того, что уже существует. И уже сейчас есть доминирующие культуры, там, например, западная англоязычная культура или на, нашем, на нашей территории русская культура, например которые очень легко, если как бы, не поддерживают другие культуры, могут просто стереть их. И как бы есть ли какой-то анархистский ответ на эту проблему? Ну, потому что как будто из того, что ты сказал, анархизм предлагает, позволяет культурам, которые слабые, естественно, отмирают, Но уже существуют неравенства, созданные исторически искусственно, и что нам с этим делать? Да, действительно, наследие колониализма, наследие имперских политик, оно присутствует, но, во-первых, как я уже сказал, отмирание культур ⁇ это не отмирание людей, это не катастрофа для человечества, потому что исчезает какой-то язык не обязательно вместе с носителями. Это, во-первых. Во-вторых... В обществе, где свободно люди могут договариваться и выбирать какую-то языковую политику, да, действительно, в культурном пространстве представители культуры, которых численно больше, они могут занять какую-то естественно доминирующую позицию, но если мы говорим про общество, в котором принят консенсус и мнение меньшинств тоже учитываются, то позиции людей, которые, допустим, захотят возрождать белорусскую культуру и захотят для себя какие-то ресурсы в обществе выделить, выделить какое-то пространство. Их позиция тоже должна учитываться. Вопрос в том, что это должна инициатива исходить от каждого конкретного члена общества. Вот я, допустим, белорусофил там условный, мне интересно именно белорусская история, именно белорусский язык. Я собираюсь с единомышленниками, и мы там договоримся, что в нашей коммуне мы там устраиваем кружки по чтению белорусского языка. Если же мы начинаем огораживать свое пространство, строить границы и говорить, что нас численно меньше, поэтому обязательно дайте нам пространство, а то вы нас задавите, то это уже тоже построение границ, это та же сегрегация, это тот же запрет, допустим, членам моего белорусофильского кружка прийти на группу русофилов каких-то условных или наоборот. То есть такого не должно быть, не должно быть железных стен вот в этой культурной политике и каких-то правил, что если, допустим, там полишутский язык у нас мало представлен, то обязательно все таблички в здании должны быть еще и на полишутском языке, потому что, ну как это так, веками и не было таких табличек. У меня еще есть к этому комментарий тоже. Мне кажется, что просто тоже ошибочно, видеть в других культурах не обязательно такой захватнический э, нарратив, ну, что как будто бы русская культура в отрыве от российского правительства хочет всех захватить. Да, и вот какие-то там будут люди, условно, если завтра Путин перестанет как бы развивать русский мир, будут все равно кто-то, кто будет там насаживать. Или, например, что что-то мешает белорусам прямо сейчас выучить всем английский язык и начать на нем говорить, и пытаться изучать американскую культуру и прочее. То есть мне кажется, что люди все-таки все равно пользуются тем языком, культурными там, кодами, которые вокруг них распространены, и, если, ну, и вряд ли будут распространяться американские культурные коды в том виде, в котором они существуют именно в США, да, и они распространятся везде и будут везде одинаковые это тоже вряд ли, да, потому что даже русскоязычная Беларусь отличается от русскоязычной России вот этими как раз таки культурными кодами и в том числе наш язык даже как-то отличается не говоря уже там про интонацию и, и прочее вот поэтому мне кажется что это, ну вот вот это вот вопрос это как бы сродни тому вопросу а если мы откроем границы они а станут ли сразу же все хотеть зайти туда да и вот мне кажется что это то же самое с культурами и с границами культур это также работает, что сейчас уже тоже можно распространяться и экспансироваться, но это просто не всегда, не, не всегда необходимо. И опять же, например, от, отвечая на полишутские, как бы. Корни никто не помешает при этом какому-то человеку полишуку или там адепту полишутской культуры повесить везде эти таблички и это будет тоже ок то есть ну поэтому здесь вопрос скорее такой и индивидуального порыва индивидуальной мотивации и наверное как бы в нашей жизни все в принципе об этом и когда мы говорим про культуру нам почему-то просто хочется чтобы это как-то было у и упорядочено и кто-то должен нам сказать как же правильно да и каким же языком нам говорить наркомовкой или а может быть мы заглянем вообще в крестьянский язык, который до литературного унифицированного языка был э, принят, и это вообще не тот язык, которым писал Быков, например, да? То есть почему мы считаем, что именно этим белорусским языком нам надо говорить, а не там каким-то предыдущим? Да, вот важный еще момент ты подняла о том, что культурное доминирование это прерогатива скорее государства, то есть культурная политика, о чем мы уже говорили, она была выгодна государству для унификации. И анархисты не считают, что в человеческой природе вот свою культуру кому-то там навязывать просто своим присутствием. То есть для людей скорее нормально просто пытаться как-то договориться с человеком, на каком бы языке он ни говорил, нежели прийти и всем объяснять, что вы на моем языке должны разговаривать. Да, такие люди есть, но они скорее транслируют логику государства, нежели это действительно для них жизненная необходимость какая-то. Вот. И я хотел сказать о том, что когда, если предположим, культурное доминирование и культурная политика вообще всех стран завтра исчезнет, всех государств, то мы скорее получим даже большее разнообразие культур, там, Менчуки, там, и, и прочее и тому подобное, пойдет процесс нормальной субкультуризации, которая не будет при этом связана с сепарацией людей скорее, наоборот, с желанием глобализироваться, но уже не по навязанным каким-то правилам, а на более равноправных условиях. Мне кажется, что очень хороший показатель этого — это как раз-таки вот формирование идентичности или формирование такой групповости на, в протесте белорусском, когда стало резко очень популярно делать, не знаю, флаги, там, Степянки, Солигорска и так далее, что раньше для белорусов было немыслимо. То есть было немыслимо, что кто-то там в Солигорске будет считать, что он там какой-то не такой белорус. Ну... И это было не конкурентность, это было просто показатель э, вза взаимности, в какое-то взаимное участие. И люди, наоборот, это приветствовали. То есть чем больше было этих новых флагов и вот этой новой как бы, культурной креативности с этими красно-белыми цветами и каким-то личным да, э, локальным юмором, не знаю, или там искусством, тем больше это было приветствовалось, чем, ну, как бы они наоборот не говорили там, почему не используете просто все бчб флаг, зачем вы придумали... Э, степянку. Какие еще? Ты еще упоминал про отношение анархизма к национально-освободительным движениям. И интересно, что общества, которые в настоящем приближены к анархизму немного, но там например, саботистые или курды, основой революции было, как я понимаю национальная идея, идея, вот, и мне интересно вообще, как, какая есть перспектива анархизма. Это, э, да, очень хорошая тема, о которой совсем не сказали, о которой говорить можно очень много. Почему национализм э, явление строго противоречащее э, анархизму, и почему при этом анархисты очень часто симпатизируют национально-собородительные движения, там, белорусского народа, курдского народа сапатистов и прочих, и вот пример с корейским этим национально да, движением. Почему приветствуют? Потому что реализация культурных прав каждого человека и борьба с империализмом ⁇ это на самом деле благие такие побуждения, которые логично произошли. Но а почему они в корне противоречат логике анархизма? Потому что это какое-то отделение себя в замкнутую группу и утверждение о том, что какие-то гуманистические моральные что ли, правила, моральная логика этого сообщества, они уникальны и не свойственны всему человечеству. Но в то же время мы видим, что саботисты говорят, Выдвигают принципы, которые, по сути, анархические, и говорят, что это наше местное народное. Такого нигде в мире нет. Вот мы сапатисты это придумали, у нас есть свои термины для этих вещей. Это наше местное народное. Начинаешь вдумываться в смысл удивлений, это анархизм. Курды. Говорят. у них там есть женология, есть какие-то э, свои там, революционные партии и так далее, э, свой какой-то муниципальный э, федерализм и прочее. Начинаешь вдумываться в суть явлений, это вот же, э, тот же автономизм, э, тот же федерализм, вот, тоже стремление к муниципации женщин и так далее и тому подобное. То есть тезисы абсолютно свойственны анархизму. Бакунин с его панславизмом, почему он пришел к анархизму из панславизма. Сначала он думал, что это какое-то свойство там, русской сельской общины, потом он посмотрел, нет, все-таки славянской сельской общины другие страны. Потом он посмотрел, стоп, анархисты Ивановны пишут о том, что у них все то же самое, и что просто капитализм пытается атомизировать людей, сделать их отдельными единицами. А на самом деле общинность это вообще нормальное свойство людей на протяжении тысячелетий. И приходит к выводу, что нет, анархизм для всех. И это не какое-то явление белорусской, например, национальной идеи, как думал Тиролович. А я хочу не согласиться немножко с тобой. Ну, то есть я согласна в общем посыле, но я не согласна скорее с посылом того, что сапатисты считают свою борьбу националистической или национально-освободительной. И об этом мы вот когда-то на предыдущих занятиях говорили уже про там, антополога Дэвида Гребера, и он писал, например, в своих трудах о том, что э, то, как мы видим мир, и вот это очень похоже на вот это конструирование идентичности, строирование э, воображаемых сообществ и что нам сейчас э, выгод ну то есть мы не то что выгодны мы просто когда видим что-то и понимаем что ага, ну это какие-то люди но ну, они наверное за свой народ там что-то борются до да, что они как бы на, на этом уровне организованы просто потому что в нашем мире непонятно вообще как ты сказал что во всей истории Теперь это группы людей да, между собой воюют, и обычно они воюют за патриотизм и национализм, другого невозможно. И э, он говорит о том, что на самом деле вот это очень такой тоже, ну, такой именно патриотический и такой э, даже где-то колониальный взгляд на тех людей, которые могут просто бороться за свое право жить как люди, жить как они хотят, и они, не, например, косопатисты вообще не, не отождествляют себя, и они не выпячивают свою идентичность, что мы тут такие индейцы Майя, именно мы важнее, чем другие индейцы Майя, или там, чем мексиканцы, они вообще про это не говорят ни в одном своем сообщении. Они говорят о том, что мы боремся за право жить на своей земле и на право обрабатывать эту землю так, как мы хотим, и не быть эксплуатированными. И мы посылаем миру, то есть если почитать как бы литературу, которую выпускают, имени сапатистов или сами сапатисты они везде говорят что э, мы распространяем аль, э, вот этот альтерглобализм для всего мира берите пример с нас ну то есть мы хотим поделиться тем что а мы а такие ну национально освободительное движение понятно хотят просто чтобы там бегал шаман и э, не знаю курил их э, дымом вот и на самом деле мне кажется я когда это прочитала мне это очень помогло изменить э, перспективу с которой я вообще смотрю на мир э, чтобы сразу его не встраивать чтобы Любой бунт, любой протест, любой что-то не встраивать в, ну, вот в эту такую государственную физическую логику. То, что люди могут бунтовать только потому, что они там культурно объединены или там белорусы бунтуют потому что они против россии вот очень часто спрашивают на западе да, они они бунтуют потому что они против путина там ну потому что изначально это процесс был вообще не об этом да и как бы очень сложно понять сейчас. я маленькую ремарку тоже хотела согласиться да это тоже наследие колониализма и европоцентрическая логика о том что это движение является вообще национально я абсолютно все согласен да. что это наш взгляд на проблему Такое, и что сами сапатисты, да, они, кстати, приглашали анархистов всего мира к диалогу, к сотрудничеству и так далее. То есть то, что они шли к анархизму своим каким-то собственным путем, в общем, ну, вовсе не обязательно делают это именно национальным освободительным бюджетом. И хотел еще в качестве примера, да, вот можно белорусский протест нынешний привести, а можно из недавнего прошлого пример, что очень часто считается, что слуцкий сброили жил. Это такое национально-освободительное движение, хотя, на самом деле, там, по, по некоторым подсчетам 60 или 70 процентов активных участников, это были сторонники партии СР, то есть народники, почти без пяти минут анархисты. Mm. Они не говорили о том, что давайте создадим там новое какое-то белорусское государство, просто им не нравилось Польши, им не нравились советы, которые они оказались нужны в украшении в, в этих и они пытались сделать что-то свое то образом ну, вот этот вот угрозы. Вопросы? Есть вопросы по первому блоку, что если люди прозняются все гражданство, которые привязаны к Беларусь, русский какая есть альтернативная система, которая глобальна будет? То есть будут ли какие-то другие паспорта, если мы прозняем национальный признак по гражданству? Да? То есть есть ли какая-то структура альтернативная, существующая сейчас для архистов, или какие-то есть теории, и что может быть вместо этой системы, существующей сейчас? А для чего? Ну то есть у нас же есть сейчас контроль государства, да? то есть чем они сейчас объясняют. Это в первую очередь безопасность. Да? То есть если человек какой-то преступник, то мы знаем, что у него есть паспорт, что он находится там, то там, то мы его опищем, и вы будете в безопасности. Да? Если смотреть с глобальной точки зрения, что есть, ну, что есть люди, которые могут нарушать закон. Да? Например, как их будут контролировать, вычислять и так далее. То есть все равно у какой-то системы альтернативы должен быть определенный порядок. Есть ли у какая-то вот отдельная структура, которая будет контролировать вот эти аспекты там, безопасности? Я, я почему спрашиваю, для чего? Потому что гражданство было придумано не для того, чтобы защищать кого-то, да? Ну, то есть это э, миф о том, что государство пытается нас э, защитить, и поэтому дает нам паспорт. И там у нас написано в паспорте, что мы там под защитой э, и прочее. Хотя это, естественно, ну, никто не будет нас защищать, если мы выступим даже против этого государства, особенно в этом случае. Э, что касается, э, ну, если мы уже говорим, и, и, опять же, да, и гражданина, и не гражданина такое государство, если там кто-то нарушает закон, будет примерно одинаково карать, потому что, ну, гражданин – это как раз-таки равенство всех перед законом. То есть это не доступ к политическим решениям или к политической субъектности, это то, что любой закон ко всем вам будет применяться одинаково. Вот это, да, мы так Я вот вам гарантируем. Да, возвращаясь как бы к сути вопроса, у нас будет отдельная тема про правосудие, если тебя это конкретно интересует, то нужно иногда на него прийти, потому что долго. Ну, потому что поскольку анархизм, как бы, да, там отрицает все-все-все, то нужно сначала выстроить как бы аргументацию, откуда теперь будет расти это правосудие, чтобы ты понял, как бы, почему вот так, например, я предлагаю делать. Но для меня, что касается, как бы, вот, вот этой безопасности. Uh, и установление там личности, не знаю, кто там что сделал и прочее. Uh, я не могу говорить за всех анархистов, но я не знаю ни о чем, не, не считала, не слышала, о какой-то не знаю каталогизации людей с целью того, чтобы если вдруг они сотверят что-то плохое, мы смогли бы их установить, скорее критика этого и скорее отношение к преступности как к чем-то социальным, что творится именно социальной политикой в этом государстве, что если мне я вынужден воровать, это значит, что у меня нет доступа к ресурсам, мне не предоставлено что-то, да? Или я, например, вижу, что в случае, если я могу себя продать, чтобы меня и поэксплуатировали, либо что-то украсть, да, и я тогда, то есть это как бы продукт капитализма, да, типа преступления против собственности, мошенничество, еще что-то, попытка наживы, конкуренция. Это продукт капитализма, который анархисты считают постепенно изживет себя, если общество будет построено по другому принципу, когда мы будем друг другу, ну, когда будет постулироваться и пропагандироваться уважительное отношение друг к друг другу, и когда ресурс перестанет, то есть накопительство перестанет быть необходимым. Мы про это говорили немножко раньше что если мы живем в обществе, где упразднен районный труд и деньги, тебе, мне вообще не важно, что у тебя лежит где-то 10 там, слитков золота, просто потому что никому они не нужны больше. Вот. И э, как бы от этого, соответственно, снижается количество любых преступлений, преступлений да, которые сейчас считаются важными. Понятно, что мы можем говорить, естественно, там, о каком-то насилии, это тоже может, может быть важно и установить личность, конкретного человека может быть важно, но э, исходя из того, что мы обсуждали в своем кругу, и то, что мы будем доносить тоже на вот этом занятии по правосудию, э, мы говорили о том, что наоборот необходимо упразднить, то есть э, свобода личности будет важнее, чем мнимое преступление против нее, и что человек должен быть свободен от вот этого наблюдения, будь оно государственным, будь оно коллективным, и он не должен типа, бояться что-то сделать и сказать чтобы ну, как бы в ответ на какое-то наказание. Но если такое будет происходить, то мы будем искать другие способы. Да? То есть, например, если мы говорим, что общество будет устроено по-другому в целом, что мы будем знать своих соседей, мы будем понимать в э, ли, ли, лицо кто там, и мы будем ожидать, что если сейчас оперативный сотрудник, когда там кого-то что-то воруют, ходит по квартирам, и ему половину не открывают, чтобы спросить, а вы видели что-нибудь? да Сейчас же тоже так делают, да? как бы делают опрос как бы свидетелей, возможных очевидцев. Половина очевидцев не открывает дверь, половина очевидцев не верит э, полиции половина очевидцев говорит какой-то бред, там, и вообще, как бы может быть, нет, то мы будем предполагать, что люди, которые, у которых на территории происходит, как какая-то жесть, которая им самим не нравится, и конкретно их сосед, которого они знают и уважают, пострадал, они будут заинтересованы в том, чтобы сказать, если они что-то видели, они сами придут и скажут этой группе, например, которая там, расследует это дело. Вот, то есть это скорее на уровне э, мотивации личной, э, и иногда это тоже о том, что что нам э, лучше. Если, например, кто-то каждый день нам ломает деревья в, во дворе, что нам лучше потратить деньги, ресурсы, еще что-то на то, чтобы выискивать человека, всех законтролировать и узнать все-таки, кто ломает и призвать его, или посадить просто два новых дерева. И это нам будет просто как обществу выгоднее, потому что мы выберем сотворение, а не попытку разрушить, попытку найти, прищемить, к ногтю там, как бы законтролировать. То есть, это вообще другой способ и нет это ну я, я предполагаю например какие-то удостоверения образ мышления и образ взаимодействия между собой то есть он, структуру общества да, и что касается удостоверений, например, если мы говорим, что вдруг понадобится что-то, какие-то пропуска, да, то есть я могу предположить, что это иногда может понадобиться, в том числе, когда там, не знаю, кто-то из одной коммуны едет в другую, и, это, и он представитель. И та коммуна должна ну, понять, что это не какой-то проходимец, а действительно тот человек, которого послали. Ну, ему можно там что-то давать, и это будет носить временный характер, ну, как вам дают бэджи, когда вы на конференции участвуете, или там какой-то, ну, чтобы вы потанцевали на дискотеке. Ну, вот примерно так. И которая потом просто, твоя идентичность, она не связана с этим, каким-то ролью, твоей функцией. Ну, вот примерно так. Да, прозвучало некое право на такое этническое самоопределение, как будто как противопоставление марксистской дружбе народов и интернационализму, и вот как бы два вопроса таких. Вот, мешает ли одно другому, и э, если, допустим, мешает то, что с точки зрения анархизма, интернационализма и дружбы народов, что-то не ок? Угу. Смотри, э, интернационализм предполагает, что есть нация, говорить, как здесь говорили, э, как какой-то э, политический симметр, как какое-то объединение людей, которые однородно, из которого как будто бы нельзя э, вырваться. Как будто дружба народов нужна, потому что ты не можешь дружить как человек с человеком, а вам нужно дружить как представители народа. Вот э, та критика анархистская, о которой я говорил, она пытается выйти за рамки, вот это, что люди должны общаться, ну не то, что должны, они могут общаться за рамками вообще представления о том, что существуют какие-то нации, что нужен какой-то мульти дружба культуры, дружба наций, дружба этноса. У марксистов же э, нация это как э, какой-то этап исторического развития, то есть для них она неизбежно возникает, и поэтому они уже как по факту существования наций э, решали вопрос, что с этим сделать для того, чтобы пролетарии объединились э, ну, в своих интересах за рамками их национального определения, но не отрицая, что существует как бы. То это еще и национально. Анархисты же, ну, по критике пост-анархизма конкретно, они пытаются выйти за рамки этих понятий вообще. То есть дружба народа ок, при том, что мы представители одного народа, человеческого народа, на каком языке ты общаешься, но это ситуативно может быть важно, может быть не важно, не нужно об этом, как о какой-то политической концепции об этом заморачиваться. В ходе беседы так очень много говорилось про национализм, но э, такое вот отличие интересное, допустим, национальные идеи малых народов, вот, освободительные, и национализм, который перерастает уже в империализм. Есть ли какие-то э, конкретные м, признаки, по которым можно вот разделить вот национализм малых народов и вот эта вот, борьба за освобождение от уже перерастающего в империализм и где вот и интересно в самом же национализме допустим есть такие вещи которые вот остановят не знаю тот же ну любую маленькую народность которая за себя борется за свою независимость не знаю там курды сепаратисты от того что достаточно раз они не станут империалистами то есть, или, э, возможно, конкретно от анархистов э, вот эти вот э, признаки отличия. Ну, я, кажется, понял вопрос. А, а, так, да, действительно, национализм почему очень часто связывается с белорусским протестом? Потому что у.. у Белорусского, белорусской страны, белорусского государства и общества, как бы как связанного с ним. Подожди, я бы не хотелось а, очень Ну хорошо, белорусского. во-первых, там ну, участвовали и русские. Да, и это, это вопрос, который очень часто звучит, звучит в, в контексте оборонительных войн. То есть вот есть империя Ведимон, она пытается кого-то задолить, есть оборонительная война и как бы ответный обратный национализм. На что анархисты говорят о том, что с гегемоном, безусловно, нужно бороться, но не потому, что он представитель какой-то культуры, какого-то там гендера или чего-то еще, а потому что по факту своей... Роль в обществе он пытается стать гегемоном, если нам навязывают правила, неважно, правила в сексуальной ориентации, либо в поведении культуры, то это плохо, потому что навязывают правила, потому что кто-то хочет к нам прийти со своими танками, со своими законами и прочее и так далее. Плохо не то, что именно русскую культуру пытаются сюда нести, а то, что с... ну или там какой-то, условно, другой американскую. неважно. А то, что это делается с подачей государства, интересом государства и делается методами государства. С этой точки зрения мы можем отвечать на это либо протестным движением, которое выступает против империализма и постулирует свободу человека, либо мы можем объединиться в какое-то националистическое движение, и тогда мы как бы уже сами себя ограничиваем, становясь замкнутым сообществом и устанавливая правила еще и для себя, то есть помимо того, что нам грозит внешняя агрессия, мы, мы, мы должны уже как бы еще и чистку собственных рядов контролировать, для того, чтобы все из нас были курдами или все из нас были белорусами, для того, чтобы наше движение было безусловно белорусским. То есть мы себя уже ограничиваем в выборе языковых прав и так далее и тому подобное. устанавливаем То внутреннюю какую-то сегрегуляцию, внутреннее правила. Возможно, они не выльются в существовании нового государства. Но это уже потенциально очень большая опасность. Поэтому анархисты предлагают, да, с империей нужно бороться, возможно, в каких-то войнах нужно участвовать. Анархисты участвовали, например, во Второй мировой войне. Как бы на стороне антигитлерской коалиции, естественно, не в пользу Великобритании или СССР. Вот, защищать свои права нужно и можно, но не нужно это делать с позиции национализма. Это не ответ, это просто комментарии, навеянные твоим вопросом. Если сейчас следите за войной, ну точнее, гражданской войной или конфликтом в Эритрее, там, где. Тиграй, да, как бы э, такая провинция или, ну, если так можно сказать, и там, в принципе, очень много э, каких-то этнических групп живет, которые часто находятся под влиянием разных политических там субъектов и движений. И, например, Тиграй как бы э, позиционировал себя как э, такое очень революционное, ну, такой такой типа коммунистической направленности э, движение, они вооруженные, вот они... Я не знаю, не помню, кстати, как сейчас, не следила за развитием конфликта, но там условно 2-3 недели назад как бы они начали побеждать, то есть они выгнали из своей территории, своего своей провинции правительственные войска, но не остановились там, а пошли дальше на другие ну, провинции и сказали, что их цель теперь захватить как бы, всю Эритрею, что с одной стороны стратегически, естественно, имеет смысл, потому что если они будут оставаться в этом анклаве, их правительство очень быстро опять задавит, с другой стороны... Следом за ними живут там амхарцы такие, и как бы эти амхарцы э, офигели от того, что они-то в принципе тоже как бы там за автономию, и им не нужны там тиграйцы, чтобы э, им теперь рассказывать, как жить. И вот это все привело к тому, что теперь там борются как бы все против всех, э, просто потому что как бы есть вот, ну то есть неспособность вот этого объединиться, и идентичность как мы тиграйцы, мы вот так... Такой там, да, вот у нас с вами такой конфликт, потому что мы там геноцидом друг друга занимаемся, потому что вы разным, мы там по-разному выглядим. Это это вот и есть, ну, скажем так, вот продукт вот вот этой конструкции, которая была создана, уже натворилась делов, и теперь очень сложно вообще солидаризироваться против вот угнетающего, например, правительства. Я только немножко дополню это это эфир. Там ситуация такая, что вот это повстанческое движение сепаратистское, они еще не успели перерасти в какое-то государство, вообще-то как запостулировать себя, но они уже занимаются на занятых правительственных территориях геноцидом настоящим, против которого изначально боролись, и как-то, собственно, зародилось их движение, потому что правительство в попытках унифицировать очень многоэтничную Эфиопию занималось само геноцидом и получилось, что вот это повстанческое движение сейчас отвечает тем же, и находясь в очень уязвимом состоянии, сейчас их наступление на столицу провалилось, кстати, правительство визот в контрнаступление, и при этом они не устраивают чистки, потому что в этом суть их существования как этнического национального движения, то есть как только мы начинаем говорить про какой-то обратный сексизм, обратную гомофобию, либо там обратный там, возвратный национализм, это очень часто становится дискриминационной штукой. То есть нужно учиться отстаивать свои культурные либо какие-то либо права за рамками вот этих вот ограничений и границ.